сидел мне меня за стол и мышку в руку дал Подарок-ключ от Everwatch, который выиграл сам Ведь про подарок ты забыл, а я не игроман И все сложилось хорошо, но... Черствейте от компании, отойду, О, нет, нет, я все смогу. Когда-нибудь я пересеку голду и, может быть, я не град мастер, но все же в чем-то хороша. Не говори, что я задрот. Пару раз, ведь в универ с утра идти Не отвлекай меня на месте, никто не сможет заменить Увидишь ты, я затащу Мне просто нужно подтянуть, а им еще чуть-чуть И в самом деле столько нубов я так больше не могу Заши на точку и в секунду Отдались врагу О, нет, нет, я все смогу Наши зимы я